Итак, продолжаем. Там прервалась программа. Не смог я восстановить ее работу. Но смотрим, что у нас было в 2001 году. 15-16 ноября. Да? 2001 год. 16 ноября. Правильно? Раз, раз, раз нифига не, 16, 11 19, я не идем на график который у нас есть Сейчас мы 2015 2019 <с ak> крутилок тут нету сейчас мы перевернем и прокрутим назад прокрутим назад еще крутим крутим крутим вот у нас 2001 год а, апрель июль да у нас, у нас должен быть ноябрь 11 19. Что... Не задача. Все-таки нет настолько удобных систем, да? Может быть в платных версиях там все эти тестеры они сверхудобные, но по факту я не вижу ничего страшного в том, что предоставлять на бесплатной версии полный функционал не для коммерческого использования. Они бы абсолютно не потеряли ничего. Итак, 2001 год, 11-19. Опачки. опачки опять а, я прошу прощения опять курсов прискочил. вот сейчас мы приблизим опачки смотрите вот это была наша точка входа вот я вам покажу 11-19-2001 Мы увидели, что пятая волна закончилась Через третью прошло пришла дивергенция И была дивергенция между третьей и пятой волной И появился пин-бар По которому мы выставили отложенный ордер Вошли и ждали, ждали, ждали Ждали, ждали, ждали. Но все это вымыслы на самом деле. Почему? Поясню. Потому что в психологии заложено очень много всего интересного. И от того, как вы вошли вот здесь вот. А исторически мы с вами. Давайте на месяц перейдем. Исторически мы вошли в победу Билла Вильямса в самой офигенной точке самой офигенной точки в самом начале развития восходящего цикла но если не знать психологии трейдера вот а, даже одним лотом за 72 месяца мы могли бы заработать с вами 0, 0 одним лотом да вот здесь 126 баксов кажется это очень немного но при риске в 1 бакс и 126 баксов в профите, это было бы шикарно. Но я хочу еще раз повторить, что психология делает свое. Не каждый трейдер может высадить это. И я думаю, что я бы тоже не смог высадить. Потому что нужно уметь грамотно передвигать стопы. И дожидаться конца волны. Над чем надо работать и мне и многим другим трейдерам для улучшения своей торговой практики. На этом сегодня все.